Привет. Я из информагентства «Ледокол». Можно дать несколько вопросов? Нет. Нет? Нет? А что так? Какие вопросы? Да, по поводу сегодняшнего дня. Опрос проводим. Ничего снимать не надо? Просто отвечать? Ну, если хотите, могу. Вообще, за... просто запись. Да, проводим. получается. А да, Понимаете? ледокол. Какой сегодня день? День ледокола? Седьмой? Ну, вообще, да, седьмое ноября, да. Праздник -то, Ну, -то сегодня раз. вообще, да, праздник так-то. Не знаете? Ледокола. <сих> мы вам хороших ответов не мы не знаем. Да? Не интересуетесь вообще, собственно, Один какие была на ледоколе. Да? Экскурсия была, да. На ледоколе? Ну, ледокол или что у нас есть здесь? Экскурсия. Караполь или что там большое такое стоит на горе. А, ну, там, получается, стоит, да, музей. но это нет, не ледокол. Почему? Это корабль так, однако сейчас точно не скажу сам. Вообще я из информационного агентства, ну, нет, У нас нет, нет такого дня ледокола. Не знаю такого сам. Вообще у нас сегодня так-то другой праздник. Вообще, я так понимаю, не особо интересуйтесь историей, особо никто ничего не рассказывает, какие дни выходят. Понятно. Ну, вообще сегодня такой день, называется День Октябрь... Великой Октябрьской Социалистической Кабуль. Революции. Его э, довольно-таки очень часто раньше отмечали, сейчас получается теперь его особо не отмечают. Mm -hmm. а, вообще слышали о таком дне, нет? Нет. Нет? Да, Великой октябрьская социалистическая революция. Почему в ноябре? Ну, в ноябре нам, потому что, получается, по новому стилю как календарь вели а так она по идее по старому стилю 25 октября произошла разница в 13 дней просто вот получается вот скажите вот есть получается такой вот знаете 4 это ноября какой день вот вот получается вообще с чем этот день был связан совсем этот, не плаваете в такой теме, да? Вообще, полный ноль. бывает, получается. Но вообще, 4 ноября связывает с днем э, отбития Москвы, получается, у поляков в 1612 году. И были такие люди, называются э, Минин и Пожарский. Получается, один, дво... так, однако, один боярин, или двоярин. И второй, получается, купец был. Они организовали народное ополчение, с помощью которого, ну, то есть, получается, то есть с помощью которого они, получается, отбили у поляков Москву. Так. Вот. Это произошло 25 октября. Вот как думаете, получается, так же вот в этот же день. Вы вообще, как думаете, почему именно 4 ноября сейчас отмечают не, допустим, также же 7, например? Может, по-новому календарю Да нет, вот кандидаты как раз у нас один и тот же, вот так он с, с 1917 года отмечается. Ой, 1917 да, -го года, да, вот там часть отмечается, отмечается теперь. Не сильно интересная тема, да? Ну, я, я в неделю путаю. ну бывает. Спасибо за <свят> ответ, мнение. <свят> угу. Хорошо. хорошо. Антон... Так, какой сегодня день? Сегодня знаменательный день в истории нашей страны. 7 ноября, который помнят, должна помнить и вся Россия даже должна помнить об этом. <свят> а как он называется вообще этот день? День э -э Красный день календаря, день э -э 7 ноября. Лик Капчакский. Лик Капчакский. 105 лет. Угу. Годовщина. Да. Да. да. Угу. Что для вас значит этот праздник? Отлично. Также. Очень много, потому что я дитя социализма и выросла и получила все блага при социализме. Угу. И родители у меня, ну, родителей давно нет, но тем не менее, они были социалистически, социалистически настроенные люди, которые верили в светлое будущее человечество. Угу. Хорошо. Ну, вот как раз вот так, как вот э, э, рассказывать, вот я вот недавно расспрашивал людей, так они вот, кстати, не считают, даже не знают, что это за день. Это вот. стыдно. Это плохо. Это наше образование во главе с нашим министром вот скатилось до того, что школьники не знают, что такое 7 ноября. Это стыд и позор нашему министру Сергеевичу Кравцову. Кравцову. Кравцову. Вот он до чего докатились. Так как не должно не быть. Знать. Угу. Можно еще не знать, что такое Великая Отечественная война. А, а скоро к этому подойдет? Если не мы не сменим министра, и, его, и, его, и все руководство Министерства образования. Скоро так и будет. И учебник новый не создадут, истории, где всего 4 часа посвящено э, победе в Великой Отечественной войне. войне. Это же позорище для нашей страны, так, имеющей такую историю богатой, победивший фашизм. И школьники э, плохо представляют, и, и не все знают, Маршалов Победы, это же позорище И вообще в целом получается, что такое социализм, что такое фашизм Что и как, и вообще в целом, как сегодня Стоит э, политическая ситуация в том числе, как А прай... это правильно. со школьной скамьи воспитан. Mm -hmm. вот. А что у нас упущено И по системе Сороса Все э, образование идет mm -hmm. Что очень жаль. А вот получается вот, Недавно вот 4 ноября же был Получается тоже как праздник, якобы. А вот вообще, как... Вообще, что это был за день такой? Почему, вот, например, вот для так это, поставили? Это для нас должен быть сейчас второй праздник после 9 мая. Мы... Э, главная сейчас наша задача объединить всех, быть едиными. Вот тогда мы победим. А, вот. а будем э, смотреть на Запад и считать, как на Западе хорошо там живут, какие социальные льготы. Вот это приведет к распаду страны. День народного единства. Казьма Минин, Минин не, ка... принц, принц, и Казьма Минин, князь Пожарский и Казьма Минин. Памятник, который отреставрировали на Красной площади, не убирая его, поскольку он очень тяжелый. Открыли его. Путин там выступал. Рядом, с народом разговариваю, все правильно говорю. А вообще в целом, он, получается, вот праздник единства. Он именно единственное какого только. Вот получается как народного. Или вот если вот как раз по Минину и по жарскому, если вот судить, то есть, которая была 25 февраля. Как вот по истории, если изучать, то это, получается, единение. Вроде как, получается, должно быть народу с правящим классом, то есть как праздник, да? Или как это обучать? Да, вот. Кто победил на... в войне? что, только русские что боролись? На сегодняшний день, Всем вот задавайте. на сегодняшний день, это э, праздник, который нас должен быть всех объединять. Mm -hmm. вот. Не думать о том, что э, по классовой ненависть и прочее. Mm -hmm. мы должны думать о другом. Mm -hmm. Как сохранить Россию и как быть mm -hmm. едиными. Mm -hmm. Мы делаем чтобы сохранить Россию. он что делает на Украине. кого там поступили Приходят девчонки домой. Гитлер был классный чувак. Это что такое, товарищи? Какой чувак? Гитлер страшный человек. Это современные человек. девушки так? Можно услышать из современных девушек? Страшно. Гитлер на Салиме, Дуче. Тоже праздновали там какие-то тысячи лет недавно. Тьфу. Ой, прости меня, Господи. Старый коммунистик. Жаль, что, вот, конечно, у нас сейчас в таком состоянии вот, находится компартия, и ее руководство непонятно чего, э, куда направляет. Вот, а -а -а, направлять надо единому, э, к единой цели. Вот, улучшать благосостояние народа, вот, э, крепить единство и крепить обороноспособность страны. Но только проблема в том, что у нас компартии сейчас нету власти. Сейчас компартия только сегодня состоит в парламенте. И она по программе не сказать, что прям совсем стремится как раз, как раз вот к объединению народа, в плане того, что как вот единого общего там, допустим, народного государства, как вот, например, было при социализме. Очень жаль, очень жаль, что она в таком сейчас, я бы сказал, в плачевном состоянии находится. И ее руководители... Вот. Э -э непонятна их э направленность вот. они не знают вот, и не ищут возможности вот, улучшения э -э жизни трудящихся вот. возвращение к старому и все, больше ничего и надо менять какие-то вещи сообразно тому, что происходит вообще в мире, в стране и в обществе в целом в обществе в целом ну а вообще, кстати, вот то, что вот как праздник, то есть он получается 7 ноября был, как вот получается выходной, но он как активный праздник, то есть, то есть активные демонстрации, то есть за получается, за, то есть то, что как за пролетарскую, получается, ре, социалистическую революцию и тому прочее было так ведь же. А вот сейчас вот то, что вот это вот как отменено, получается, как вот выходной, это день, на то, чтобы, получается, заниматься определенными теми же мероприятиями. Как к этому относитесь? Можно было оставить выходной. Можно было, вполне оставить, потому что это память нашей революции, память о историческом прошлом, и его нельзя забывать, нельзя забывать. Нельзя забывать Ленина. Зря мы их завешиваем стыдливо в ну, мавзолей какими-то цветами, когда идет парад. Что это такое? Это наша история оставить и на Ленин. Ну и что, вот сейчас на Западе ломают памятники воинам освободителям, а мы тоже стыдимся вот, э, на празднование э, э, годовщин э, нашей страны вот, и во время парадов. Вот, завешиваем э, мавзолей Ленина. Зачем? Это же памятник нашей. Мы это его не сами не начинаем бывает. прятать. Вот, что не должно быть. Угу. Памятник нельзя трогать. Вот нельзя. Бо борьба с... Война с памятниками. Ну, такая, вообще... Осталось только сломать. В Трептов в парке памятник. Mm -hmm. все сломали. А это вообще фашизм. А вот получается то, что вот, если это так, то это намеренно что ли вот государство, как думаете, этот праздник-то перестало э, э, вообще как праздничный день использовать? Да это все, я считаю, мое, мое мнение, что это не наработка э, наших руководителей коммунистической партии во главе Зюганова. Надо было отстоять и все, и показать свою активность. Настойчивость, принципиальность и веру в светлое будущее в нашей стране. Они, кстати, как будто это их не волнует, не касается. А во время демонстраций, митингов шумят, кричат, создают видимость, что они озабочены положением в стране. А практически получается, что нет. То есть, в целом, получается, надо им заниматься чем-то более таким решительными именно действиями. Активно надо действовать и активно э, помнить нашу историю, не забывать историю. Mm -hmm. а, вот получается, это означает, что вот, современная, то есть, ситуация, как вот по политике, то есть, надо что-то получается, значит, менять, так ведь. А... Вообще, то есть вот как-то вот именно вот к старому, то есть социализму, так вид же, или сразу же строительству коммунизма. Ну, это, это спорный вопрос и сложный построение э, коммунистического общества. Uh -huh. вот. А о том, что э, коммунистическая партия, и ее роль в великой э, великой э, победы нашего народа в Великой Отечественной войне, она, естественно, известна всем. Mm -hmm. вот. И забывать об этом нельзя, и коммуническая партия должна быть в нашем государстве. Mm -hmm. А вот как относитесь к кому, что вот утверждают, что народ, получается, вне зависимости от действий партии, самостоятельно, получается, выиграли Великую Отечественную войну? к этому относиться? Да нельзя искажать не, историю, вот, что пытаются делать на Западе. И mm -hmm. некоторые у нас руководители э, в ранге э, Министерства образования вот, mm -hmm. пытаются тоже, вот, э, по, э, считают, что это современность, нечего это изучать это было давно, mm -hmm. и стараются тоже исказить историю, что недопустимо. Mm -hmm. Хорошо. Так. Ну, вообще, получается, вот в целом-то какой вывод? То есть, получается, нужно все-таки поддерживать, получается, правильную историю, поддерживать образование и все-таки что-то изменять в государстве, так ведь или нет? Конечно, надо менять. Современное, современное государство должно э -э, менять свои... Э -э... Поддерживать свои, свои ценности, поддерживать ценности и целеустремленно смотреть э, в будущее нашей страны <связать> вот, и принимать решения с учетом сложившейся э, обстановки в военно-политическом мире. А она сейчас очень сложная, потому и надо исходить и из той ситуации, которая складывается на, э, в западных районах нашей страны, в, части, в частности, э, боевые действия на Украине. Вот. и строить э, э, свои э, государственные планы с учетом вот, э, развития будущего, будущего развития нашей страны и с учетом э, меняющейся военно-политической обстановки угу. а вообще интересы то есть в первую очередь должны пересекаться именно вот как раз вот с трудовым так сказать, классом в россии да, так ведь же. Или с кем-то там другими, там, ну, правящим классом может быть? Ну, да нас, у нас так сейчас и в наше время не скажешь, кто такой правящий класс у нас в России. И прямо так, прямо ответ на этот неполадокатый, трудно ответить, кто у нас правящий класс. Правящий класс, это считать, в общем в общем целом, это наш народ. Ну, вот а, это, вот... ну, вообще, если смотреть вот, именно с точки диалектического теоризма, у нас сейчас... Диктатура буржуазии считается. Потому но, что у нас получается как капитализм э, в стране. Капитализм бывает разный. Бывает разный. Вот. Но сказать, какой он у нас, вот прямо тут ответа и трудно но, найти. Он считается найти, как государственный капитализм. Но это как с какой стороны смотреть? Вот с какой стороны? Если со стороны развития нашего государства и с учетом исторических ценностей нашей страны, вот. то его нужно в современное, в современное время видоизменять. А как видоизменять, это время покажет. Должна быть конвергенция. Что-то хорошее от капитализма, да, а что-то хорошее от социализма. Ну вот как раз вот это было в СССР, когда вот проводилась новая экономическая политика. Но она проводилась с целью того, чтобы произвести срочную индустриализацию и, так сказать, надстройку в обществе для для укрепления союза рабочих с крестьянами. То есть получается мелко частными хозяйственными собственниками и получается растущим рабочим классом, как получается, не имеющих там своих средств производства, то есть там от различных лопат, там земли и так далее, вот чтобы бы могли бы они жить. А, то есть примерно что-то такое, да? Нет, тогда бы нет. Но мне же помог... Но его по итогу отменили, как только потребовалась индустриализация и проведена была вот как раз политика надстройки. И первых, так сказать, ранних индустриализаций, там установка там, электростанций, там, первых заводов и так далее. Как-то сейчас забывается наш энтузиазм. Вот взять, сейчас мобилизация прошла в стране, а ведь э, немало людей, которые бросились от мобилизации на Запад, прятаться на Западе. Не защищать свою страну, вот, а прятаться на Западе, прятаться у наших врагов, что недопустимо. Ну, в том числе, получается, вот как раз, в том числе, некоторые должностные лица, которые были в России, которые сбежали тоже. Ну, должностные лица таких, наверное, не так, много, вот, не так много, а вот разные прослойки другого населения нашей страны вот, там очевидно и наглядно показывают, что они патриотически настроены отрицательно вот, к нашей стране. То есть, как бы единственное, то есть такое слабовато рассматриваемое. Вот если, допустим, как 4 ноября проводят. То есть, э, вроде как, он же считается 4 ноября как такой патриотический же день, так, ведь же? Несомненно. Несомненно. Но, именно то, что он государством поддерживается, а вот 7 например, ноября, как получается нет, раз уж он не является госу как государственный праздник. А зря. И вот, и вот тут ты должна видна была роль наших коммунистов. Ну вот я как смотрю, так вообще нигде членов, допустим, КПРФ нету, или там, допустим, других э, внепарламентских, там тоже, получается, тоже каких-то партийных, там тоже, получается, э, людей, которые бы разносили, получается, да, э, агитировали, объясняли, что это вообще за день такой. Очень жаль что так происходит. Очень жаль. Сегодня mm. тут собирались коммунисты или нет? Mm? Коммунисты собирались или бомбить? Да, собирались. Нет, ну, вопрос, знаю, вопрос. Мы ну, не знаем. Вопрос. Ну, я вот лично нет, не видел. А вы давно здесь? Я вообще в городе то, что да, живу Нет, нет, нет фонд, давно. Да, здесь примерно я уже хожу час. Но, ну, может, раньше собирались. Ну, как-то э, об этом не слишком э, не э, афишировано было. И как-то нигде этот э, вопрос так не обсуждался. Вот. Uh -huh. И так спокойненько все вот, э, отнесли, относятся вот, э, к победе Великой Октябрьской социалистической революции. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Uh -huh. Информационное агентство «Ледокол». Да. А вот получается сегодняшний день, то вообще как? Настроение Кто... населения? Да, настроение населения. Что за день, получается? Как... Кто к нему относится? В таком духе. Ну, я. Ну, вот. ладно. Только без, запись, без видео, да? Ну, я могу не снимать вас. Не снимайте. Хорошо. Так, аудиозапись будет тогда. А, вообще, что за день сегодня? Понедельник, день тяжелый. Ну да, так-то. Начало рабочей недели. День как 7 ноября имеется в виду? Да. А. День. В Советском Союзе был день революции. Ну вообще, да, социалистической революции. Ну, день вот, 25 октября она была по старому селе. По новому суде ну, да? ноября. Но ну, вот этот день произошла как бы революция. На uh -huh. самом деле переворот в Петрограде был. Uh -huh. Как бы я помню по возрасту еще. Uh -huh. А вообще в целом, как относитесь к этому событию, к дню этому? как-то нейтрально. Он... Ну, конечно, он там стал переломным переломной вехой такой в истории. То есть до него какая-то была буржуазная демократия, какая-то пыталась в стране быть, а после него коммунистический такой, тоталитарный режим установился. Скорее отрицательный Давай. Но вообще, по большей цели, так-то, э, коммунисты сражались за создание, наоборот, трудовой демократии, ну, демократии трудящихся. Какая там демократия-то была при них? Никакой не... Вождь был один всегда какой-нибудь, или Ленин, или Сталин, или еще. Одна партия и больше никаких. Там не пахло никакой демократией. Лагеря по всей стране, тоталитаризм, отсутствие свобод всяких, не знаю. Но они как бы, что заделали для рабочих крестьян, делали там грамотность. Да? какие-то условия создавали там, но в целом это как бы такое же рабство, как при царизме, Поэтому для рабочих более хорошие условия были, угу. но режим был более жесткий, чем при царе, гораздо более жесткий, у Сталина больше было полномочий, чем у Николая II. Угу. Вообще в целом, как... в целом думаете, то, что вообще правильно, то, что вот, он как бы не отмечается вообще этот праздник в целом-то? Да, наверное. Что там отмечать то особенно? Не вижу смысла отмечания. <говорит> Потому что революция вызвала многочисленные жертвы, гражданскую войну и так далее, репрессии. народы погиб. Вот Иркутск, кстати, второй из по численности жертв город в России. В Петрограде мало народу погибло при установлении революции. В Москве погибло очень много, там что-то несколько тысяч там в Кремле, были. а второй по численности Иркутск был, потому что здесь были очень много военных школ, всяких там училищ. И был, он был столицей сибирского военного округа, и вот тут воевали эти янкера с рабочими, ну и жертв что-то полтора, там два десятка тысяч было здесь в Иркутске. И... Так что второй по численности город, историки говорят, был, при установлении советской власти. А зачем еще тогда трудящиеся вообще воевали за Ленина, если они, ну, то есть, получается, за коммунистов, большевиков, если у них была цель бы, большей части, установить такое тоталитарное правительство? Так рабочие же повелись на лозунги всякие там, земля рабочим, земля крестьянам, фабрике рабочим, мир народом, вот на это все повелись. Большевики же пропаганду устроили мощную в свое время, войну остановили там обещали остановить Первую мировую там mm -hmm. повысить уровень жизни рабочим там поубивать буржуазию, но это рабочие появились рабочие простые люди же Такую пропаганду лучше им надуют, этого не слушаются они же не думали что будет там концлагеря и репрессии потом, тогда -то. mm -hmm. вот и часть встала да за, за новые власти ну вообще так-то советская власть она начала образовываться во время уже вот получается до социалистической революции, то есть еще после Феральска, как да, да, получается, да, правительство, да. временное правительство себя очень сильно довольно-таки показало ненадежным таким, получается, управляющим демократия государством. демократия, такая есть, там, там же конкуренция, состязательность, там не было единой единой руководящей партии, как партия большевиков, поэтому там, конечно, там а русскому народу нужна сильная рука, видимо, как он сам хочет. Поэтому большевики почувствовали слабость и вот устроили переворот Хотя большинство за них не было там. Большинство там крестьян, например, заливых ССР было. И большевики не были там самой многочисленной партией там, до какого-то момента. И сам Ленин еще летом 2017 года писал, что революции при нашем поколении, при жизни нашего поколения не будет в пламине никакого. Мы, Россия не готова. А тут бац случайно получилось. Так что вот так вот. А, вот, а Керенский со всем правительством, ну они пытались создать демократическое государство по типу европейского. У них там парламент был, там различные партии были представлены. Так что вот, ну, ну недолго все это было. Ну а потом революция победила, как бы там Троцкий организовал, Троцкий очень жесткий божий организовал Красную Гвардию, там Красная Армия. Победил белых. Я не знаю, как он нам смог организовать короткий короткой своей армии, победила там белых генералов профессиональных. И все. Установили красный террор. Такое тоже было. Все. и Никуда народ не делся. Принял власть как, как должно. Uh -huh. Просто что Троцкий главный революционер был. Он организовал Октябрьскую революцию, а не Ленин, например. Uh -huh. И он организовал рев... Совет, и он был... Вообще он был вторым человеком в партии после Ленина. Ленин был больше теоретиком, а Троцкий – практиком. <как> <как> У нас в Иркутске жил. Ссылки здесь. <как> а почему тогда Троцкого не поддержали в 1955-м году, в 1957-м? Ой, в 2025 в годах. Ну, потому что Сталина переиграл. Сталин был хитрый аппаратчик. Его поставили на должность генерального секретаря, которая в то время не была главной должностью в партии, но он, он имел доступ к перестановке кадровых фигур, поставил своих людей, укрепился ими. И постепенно, одного за другим, начал после смерти Ленина уничтожать ленинское окружение. Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, это все вот ленинское окружение. Так ведь тогда. Бухарин, он был правым ССР Каменев, он Нет, был меньшевиком. Был, главным редактором правды, главным газетом большевиков. Каменев был председателем Московского совета, Зиновьев-Ленинградского. То есть они были большевики номер один, два, три, четыре, там, первые десятки все были. Но Сталин всех переиграл, всех порастрелял, а до этого выдавил Троцкого. Троцкого он убить не мог, потому что Троцкого был огромный авторитет. Он его выдавил в стране. В Троцкий слабоват был. Он был силен там, в гражданской войне, там вот в такой, в, открытой, в открытых дискуссиях, вот, в интригах слабоват был. Сталин Михайлович его переиграл. Ну, вот если рассматривать даже на примере, вот как раз вот Бухарин, он вроде в 29 году выпустил заметки экономиста. Вот получается. Вроде как одна из его вот актов главных работ. После этой работы почему-то его партии никто особо не поддержал. Почему так получилось? Вы уже тогда? начали бояться Сталина. Уже поняли, к чему дело идет. Потому что перед этим же были ну, расстреляли... Звено его с камень. хотя кто мог подумать, там, по-моему, его был писателем этого. Коминтерна же был, помимо того, что он там был глава большевиков Москвы, он был писателем Коминтерна. Uh -huh. Вроде такая фигура на него, там, нельзя руку было поднять, тем не менее, вот, устроили судилище какое-то вот это вот. Uh -huh. Ну все, народ попал в лап тоталитаризма. Что uh -huh. такое дело. Он начал бояться и, и слил всех. Uh -huh. Там после 25 -го года, по-моему, после... После смерти Ленина там был призыв новых большевиков в партию. Уже Сталин призвал, и это все было его опора. Поэтому старую опору все, Постепенно. Короче, большевики установили свою диктатуру. Гораздо более ну, гораздо более жесткую, чем, чем при царе был вот тоталитаризм. В итоге. Но подняли уровень жизни рабочих крестьян. Все-таки, да, есть такое дело. Противоречивая, короче, ситуация. Понятно. А вот смотрите, вот получается, есть еще 4 ноября, вот как раз недавно отмечалось. Я, я не ли, а, притянули там за уши угу. исторический факт один. Угу. Он... Освобождение Москвы от поляков. ]uh. Кто про него помнит вообще? Какое там народное единство? Но надо было заменить 7 ноября чем-то. Посмотрели по датам, что, что ближе. 4 ноября... 30... А вот, э, оно же, получается, 25 февраля по старому стилю произошло вот это вот взятие, то есть, вот это Москвы, окончание всего этого процесса, то есть в 1612 не... году. Я уже не знаю, когда в этом году, ой, как, в каком месяце было. Угу. понятно. Ну, если Но вот... 7 ноября, 25 октября, то 4 ноября, 22 октября, что получается, так? И... Ну, получается так, Ну, там, это один из многих эпизодов, господи, когда там Москву освобождали, что там, при чем здесь народное единство, кто с кем единым, не понимаю. Ну там единство, то есть получается, э, Кому с кем? Боя... Э, то есть, вот, а, возглавили бояре, бояре и купцы, получается, возглавили э, купец... земское ополчение, получается. Купец возглавили ополчение, а, а крестьянин Сузанин завел поляков. И... Да? И... Ну, может быть, да. По-моему, просто притянулись за уши, да и все. Mm -hmm. Гораздо больше дат можно было придумать. По -по посерьезнее в целом получается как бы так себе оба дня да, да так себе для праздника я думаю что нет. на такой общенациональный праздник я не думаю что тянет uh -huh. вот была такая приевание грозных битва при молодях вот а тогда русскому государству оно стояло на краю гибели там крымский хан повел сто тысяч на москву uh -huh. все там позавоевал по пути все сжег все эти посады деревни и Москва была практически беззащитна, потому что Иван Грозный тоже сбежал куда-то. И нашелся один такой полководец Воротынский, который дал бой, причем у него сил меньше было, и разбил его начисто крымского хана, вот в деревне Молоде. Вот эта вот дата, когда на краю было там. То есть если бы хан там победил, Россия была бы опять там в вассальной зависимости, как по Золотой Орге. То есть ну, о жизни и смерти государства шла речь. И вот mm -hmm. Боярин ну, Воротынский не побоялся, вышел в чистое поле там, хама разогнал. Вот это можно было сделать память с все, все российского значения. Но что-то эту битву замалчиваю. Почему не знаю? Потому что, видимо, татары участвовали. Второй по численности нарад в России. Понятно. А это вот 4 ноября, ну, выгнали они поляков, они бы сами ушли. Они там не на улице собирались быть. Это же отряд наемников польских был призвали там. Те же русские призвали там... Как его? Ну там вообще уже Дмитрий, получается... Дмитрий да? Он, взяли, он, он взяли. Он бы, они бы ушли Фильм сами по себе. Они да. бы там не делись. Но они там безобразничали там, беспределили поэтому. И слушай, ополчение их выгнало там, многие ну, мое Значит, не, не, так, не, не такие сильные они нам были. Просто идеология наша там, российская новая, решила заменить памятник. Праздник 7 ноября, потому что праздник, по сути, как бы коммунистический uh -huh. в наше время. Не положено коммунистический праздник, но ну, подменили ближайшим и все. Uh -huh. Я думаю, что они то там особо ничего не празднуют. А в целом я вот так, да. Спрашивал некоторых вот молодых, получается, uh -huh. да, они да не в курсе вообще, что это за дни. А -а -а, что, не ну, что же не uh -huh. Хотя в интернете все есть, да? Ну, в интернете, конечно же, все можно. Даже Их больше, есть. чем в книжках, наверное. Ну да? Молодые играют в танки. Там Выбор Нафиг. Нафиг. им история нужна. Наши они даже не знают, как эта площадь называлась изначально. Первое название. Я знаю, что это получается скверкировало, а вот этого получается он так. Это площадь это была. Деревья тут не никогда Кремлевская она называлась. Вот там <воспом»> Кремль был наш деревянный остров uh -huh. Это южная примыкала к южной стене. Это была Кремлевская площадь. Потом и Сенная была, и тихвинская и всякая разная. Вот uh -huh. первое название кремлевская uh -huh. Просто из нее сделали сквер. Uh -huh. Вот такие дела. Понятно. А вообще, получается, как вот относитесь к тому, что вот у сквер назвали в честь кирова А вот здесь у нас был. Ссылки, вот тут недалеко, на улице Некрасова, по-моему, uh -huh. там даже остался домик, где он жил, из него uh -huh. мы здесь все время делали Кирова, Я там был uh -huh. сейчас просто заеду. ну такая идеология была, кировских районов везде, в каждом городе, uh -huh. практически. А он вообще что сделал тут, чтобы его так в честь него все был... назвать? Самая большая должность его, он был руководителем ленинградского, как сейчас, как горкома, вообще руководителем ленинградского коммунистов. Uh -huh. Это вторая по численности организация, первая московская, uh -huh. вторая ленинградская. И, и личный друг Сталина. Uh -huh. И из него сдел... его застрелили и сделали из него героя. Uh -huh. Ну большевик он был там, да, один из. Там, входил, наверное, в двадцатку-тридят, главных там. Ну так вот, я не помню, чтобы он участвовал там, в революции, в организации, такого не помню. Он, он позже там вышел. Он участвовал в основном в подпольной типографии до революции таким прямо ярким революционером, как там Троцкий или Зиновьев, Великамени или Дзержинский он не был. Ну, я не помню, Но тем не менее, в каждом районе Кировский есть. В каждом городе Кировский район есть. А у нас он здесь просто жил, прямо вот тут недалеко. Поэтому этот району назвали Кировским. И площадь Кирова. И все такое. Троцкого, значит, из истории очень а так был бы Троцкийский район. Троцкий гораздо ярче больше Так у нас вот Куйбушев, вот он, ну он был целый район тоже назвали, потому что вот он был руководителем советской промышленности какое-то время, и при, при нем завод построили из ЗТМ завод тяжелого машиностроения. Вот после смерти дали имя Куйбышева, Ну и так далее. Свердлов никакого отношения к корпуску не имеет, потому не было ни в суд, ничего. А вот из видных большевиков в Иркутской области были Троцкий и Дзержинский. А Троцкий еще помимо этого жил в Иркутске. И первые свои речи пламенные в Иркутске толкал. Тут его заметили, местные большевики в Иркутске. Собрали ему денег и отправили его в Лондон к Ленину. Вот такая история. Дали ему денег, он уехал с ссылки, ушел из-под присмотра жандармов, через пень-колоду добирался и до, до, добрался до самого Лондона. Там познакомились они с Лениным, и он постепенно стал вторым человеком в партии. Вот это интересная история такая. Понятно. Спасибо. Угу. пожалуйста. Так, вопрос получается по поводу вот сегодняшнего дня. Какой сегодня день? Ну да, сегодня, да, 7 ноября. А вот вообще в целом, что за день? То есть праздник вроде как сегодня, да? Ну я вот как раз вот из всех кого спрашивал, как раз только и знают то, что э, как раз то, что это вот э, праздник вот э, великой октябрьской социалистической mm -hmm. революции. Вот то из молодых э, первый вопрос, что это вообще за день? А вот как относитесь к этому дню? Сейчас или тогда? Ну, вообще в целом. В целом? Очень даже неплохо. Угу. А, то, что вот получается, как относитесь к тому, что вот получается, как вот сейчас, допустим, празднуют или не празднуют, допустим? Давайте говорить о том, что 4 ноября это не о чем. Правильно, правильно. Всю жизнь был праздник, пока еще он uh -huh. такие, против... ну, как сказать, возрастные люди, ну, uh -huh. скажем, с моего возраста, то, скорее всего, до сих пор я Потому что я работаю среди людей и поздравляли вот именно сегодня с праздником. Uh -huh. Мое поколение. И четвертый это для нас праздник. Uh -huh. Вот, получается. Ну, вот как раз вот из молодых, кто в как раз знает, что вот есть 4 ноября, но это вроде какой-то день единства. Сами особо да, тоже не, особо знают, не что знают, что это, что это такое. Вот. Привязываю то, то что вот обычно, обычно к э, взятию земским, получается, ополчением э, Москвы, освобождение его от э, поляков. Э, вот, получается. Вот, как вот смотрите на то, что вот государство использует вот это как государственный праздник, а седьмое вроде как негосударственный государственный. В конце время меняются взгляды, скорее всего. Поэтому такие там все происходит. Ну, в принципе, все uh -huh. идет к тому, что. Потому что вообще как таковых. К чему вела Октябрьская революция? К правильно? Кауристов сейчас как таковых. Нет. Социализма тоже нет. Поэтому... Uh -huh. Остался только праздник. 7 ноября. Ну отлично его получается как вы бы, праздники, да? Нет, я нет? Уже... не 4 а 10-й. Угу. То есть, как бы в этом плане как бы, без разницы. Да, а вот как смотрите праздник. вообще, какой из этих праздников стоит вообще с тем праздновать или не праздновать вообще не идти? Ну вы наверное не помните, двойная ноября раньше отмечался очень так. А, да, я вот вообще историю изучал, да, знаю, как но он и, вообще демонстрации. Он был как выходной, но получается да, были, но он такой активный выходной. Получается демонстрации, получается максимальные то, что и в принципе то, что вот э, э, прям вот восхваляли как раз вот именно вот э, вообще весь праздник сам. Да, вот это, вот этот, вот этот биль, биль и праздник был, он, чувствовал, он чувствовался, будем говорить так. Uh -huh. То есть все, все, вся эта подготовка к нему, что там все эти плакаты все, uh -huh. это, все это очень хорошо обещало. Даже в школе, когда я еще была, ну, он в случае это все ощущалось. Но uh -huh. а сейчас время идет, как uh -huh. Поэтому так, как Понятно. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh.